видео по поводу своего спиннинга многие спрашивают так вот э, спиннинг у меня бюджетный э, бюджетные линии вот. он в пределах где-то ну, тысячу полторы стоит вот так вот, вот. значит это самое Название North Souls. Вот. Компания Мессина. Э, длина его 2.40. Тест вот. 1040. Запомните, Тест 1040 Вот. Две, две секции. То есть вот он. Не закручивается ничего. Вот мы. кто не понял, что вот он просто вставляется удобно пока многие начинают только разлаживать спину я уже, как ловлю вот гнется он вполне хорошо он гнется все колебания все вот это вот он в принципе как бы я считаю то, что он нормально передается, но мне просто не с чем сравнить с вот. другими спиннингами. Ну, такого типа я не ловил. Но ловил спиннингом с там 100 250 Но это, сами понимаете, это совсем другая разница. Вот. Как видите, мы это самое. Не это сидим дома в такую погоду в ветер холодно пальцы уже подзамерзли еще пока получается выезжать на рыбалку ездим на рыбалку так вот продолжим на спиннинге спиннингом в принципе я доволен вполне меня устраивает спиннинг один минус моего именно моего спиннинга то что я не знаю будет вам не будет видно вот это вот колечко вот оно э, вывалилось вот это вот ставочка я даже не знаю купил я такое или у меня вылетелось я не знаю когда это произошло вот Поэтому я не знаю, при, ну, при нагрузке это кольцо аж когда рыбу вылаживаешь. Вот, и, соответственно, плетеночку портит. Вот. Пушит ее. Вот. Значит, дальше. Э, спиннинг у меня, сейчас как бы повторюсь фирма фирмой Вот. Э, на спиннингах сейчас, не раньше, а сейчас, раньше я никогда не видел таких значков. Сейчас я вижу, вижу значки такие у Так вот, как я сказал, то, что у ребят, ну, с которыми я ездил на рыбалку, также есть и подписчики мои, с кем я ездил на рыбалку. Вот. И это самое Я вот у них просматривал Спиннинги Вот В принципе это Практически на всех Есть Такая вот картиночка Вот, Саша, вам вот такая вот Это означает что Спиннинг что спининг только проводимый, вот и ну как вот у нас даже здесь на этом водоеме были рыбалки, когда блесна, блесна запутывается на проводах, мы снимаем э, удочкой, стараемся сорвать блесну, так вот э, при только проводимости это лучше не делать, и вообще это лучше не делать, потому что э, может спиннинг проводить ток. Вот, но картинки, то что он проводит ток, не будет. Вот. И, и в лучшем случае может просто у спининг под напряжением сгореть. Вот. а может в худшем случае то скорее всего как обычно бывает э, может ударить током в вас напряжением и последствия будут я думаю не самые лучшие так вот продолжим э, катушечка у меня тоже из бюджетных 500 или 600 рублей стоит ну, цену точно не могу сказать, потому что покупал давно. Вот. Ну, я знаю то, что это бюджетное, потому что все, что я покупаю, это чаще всего бюджетное, потому что, ну, не знаю, потому что у нас все бюджетное, наверное, продается. Поэтому как бы не всегда, наверное, и ловил. Вот. Так вот. Катушка фирмы Мифины вот. Обозначение ее CF733 Я не знаю вот. ну, Но Просил а, 3000 Сказали что это 3000 Не знаю Говорят что на них пишут У меня Нигде не написано 3000 Вот Вот только вот cf 733 да? И сколько вот лески помещается. Вот. Катушечка простая, как я говорю. Обязательно с передним фрикционом для удобства. Потому что при вылаживании рыбы всегда удобнее регулировать фрикцион передний. Вот. Задний фрикцион, он, во-первых, может нам мешать. Вот. в зависимости от рыбалки вот. и как бы все знают что с задним фрикционом катушки чаще всего не, а, тяжелее чем с передним фрикционом у них конструкция просто другая а плетеную вот, плетенка у меня стоит плетенка тоже бюджетка там, 100 метров в районе там, 200 рублей где-то вот так вот, 200 рублей может быть 300 рублей плетенка стоит, вот точно не помню она у меня 0.23 или 0.25, вот другой не было, поэтому поставил эту, вот и как бы для этой катушки такая плетенка Именно для того, чтобы блеснить. Вот, как говорят, то что плетенка, она э, не путается. Бород нету. Бороды, поверьте мне, бывают и довольно-таки часто. Вот Особенно, если... Ну, вот, у меня, допустим, я купил те, это, спиннинг вот, с тестом 10.40. А, вот. Ну, мне просто он по длине устроил. Вот, и того, что было, мне вот этот вот он более-менее понравился. На тест, сразу говорю, я практически не смотрел. Мне главное, чтобы 10 грамм было на тесте. Вот. И это самое. Вот. Получается, я кидаю вот, и ловлю на приманке вот головки 4 грамма. У меня мои плюс на вертушке есть это самое тоже также 4 5 грамма там 10 грамм самое тяжелое что у меня есть это 25 грамм по моему вот и вы знаете часто я ездил ну не ловится и все ну и как я могу сказать то что слово не ловится это оно относится, допустим, к таким людям, как я, которые только начинают рыбалку свою, вот, то есть я, я не специалист по ловле, вот, я только учусь, и я могу сказать, были дни, когда я уже хотел просто половину своих блесен просто выкинуть, потому что я сколько раз ездил, ни разу на них не ловил, вот. И было вот Рыбалки вот Я некоторые Заливал Вот Некоторые не заливал Где я вот Практически Ну если она как говорится клюет Она клюет По всякому И я закидывал Начал пробовать новую проводку И практически Каждой своей плесне каждой джиг-головки пробовал новую проводку вот после чего я могу сказать то что я практически на стес и блесна уже ловил вот так что вот так вот тем не хватает шушуи вот на рыбалке встретимся всем спасибо до свидания смотрите Канал Рыба -хвост». Подписывайтесь. До свидания.